Жил маленький моль, сын Кузьмы Мотыля. Ночами он с кем-то сражался. Ничего ненавижу. Тут всюду земля, чужая, а я так старался, И страшно ему, и темно может быть, Но самый прекрасный в свете Ему подарили, чтобы жизнь осветить, Фонарик Денмарк Олевети. И что тут поделать, и как нам тут быть? Фонарь оливеси, ты должен светить, И что тут поделать, и как нам тут быть? Фонарь олевеси, ты должен светить. И стало чисто В окрестных дворах закаты встречать перестали, прищали, но надо же, Молю, ура, И крылья не зря ведь давали. И страшно ему, и темна может быть, Но самый прекрасный — это Фонарь поломался, стал светись И плакали бедные дети. И что тут поделать, и как нам тут быть? Фонарь, Олевеси? ты должен светить. И что тут поделать, и как нам тут быть? Фонарь, Олеветий, ты должен светить.